всем привет дорогие друзья с вами black channel и першик 229 всем привет и сегодня будем э, играть Bedwars на сервере tesla craft давай прыгаем uh -huh. в портал хоп. Yeah. так давай выбираем а тут шаманы духи давай шаманы чего душ. я шаманом буду шаман шаман шаман ты, шам... ты душ. А, ты душ я я душа да да о так ну. я все давай смысле? Я с тобой а почему тут резко уменьшилось? Семь человек. Я с собой, я с собой, да я не знаю. Боги, наверное. 16 Нет, А, вот все нормально теперь. А теперь все хорошо. Они теперь будут распределены. Наша армия не будет победимой. Наша армия никогда не победит. Потому что все люди О, нормально. Так раз возьмите О, слушай, да, нормально. Сейчас суши, Интересный. Хоп, хоп. Оп, самое главное, что железо по моим контролем. О! О, нормаз. Так, вс, покупаем, закупаемся. Личный сундук, нужно четыре золота. четыре золота дать. Четыре золота. А, погоди. Так я золото надо. Погоди, ч я туплю? Ч я туплю? Слушай, ч. Оо, охренеть. Ч я туплю? Эээ. Надо будет немножко что застроить. Че? Кроватку. Ч <связывая> ⁇ <Ох, ты фига. связывая> Какой сломали, в смысле, это что за хрень? Ч чего? Ну, да пошли вы нахрен отсюда. Мы уже проборонили. А -а -а. Блин, а да, что так быстро? Погодите, погодите, погодите. Это что, О, есть быстрый БДВарс, да, походу? <связывая> вот быстрый БДВарс. Это обычный БДВарс с ль ⁇ Да как это? Самый обыкновенный БДВарс. Да, а что быстро в БДВарсе будет? За одну секунду все сломает, что ли? Если ужас, смотрите, Но... как проломали. Я даже меч купить не успел, блин. Они уже тут э, напали на нас. Я тут, а, погоди, первая опи. Да, я обе. никуда не уходил, я м, просто остался там же. Так, команду выбираем. Гайдюки, лягушки, как всегда, да, больше. Погоди. А где ты? М -м, круто, блин. Я чуть не духи. Я Команы. хочу. Духи, Дух... А Дух... духи? Душ... Души, не души нет не там души, души а... какие-то интересные духи. Духи. а как наверное какие-то очень э, похучие духи похучие да скунс да. Едрить. Да. какой мы в жопе оказались Во -во -во -во -во -во -во. а где железо мое. Мое. мое мое мое мое мое да мое мое мое бронза мое не два стака тогда было вообще шесть семь восемь девять армас Че 9 тон? Шерсти. И. Они не тебе. 9 стаков. А? Не 30 стаков, а 30 шерсти просто. А. Думаю, что стаков не надо. 30 стаков я бы столько не наделал. А что, можно, в принципе? У меня в конце игры всегда. да можно, но это родно. Это жопу трудно. трудно. А, Там вообще нужно. 13 стаков бронзы. Где железо? И Где? Ч ⁇ я буду Ах, палочками нет. отбиваться, что да. ли, опять? Понял. Блин, или железа нет уж, в смысле? Палочники. Ч ⁇ надо на центре идти? Палочку. Боже мой. Есть. А, есть. давай, давай, давай, давай. А давай, я давай. уже испугался, уже а. железа нет, конечно. Давай. Красно уже на сердце. просто Красно уже на сердце сердцевине. Ну, мы на тоже. середине. А мы тоже, кстати, почти. <связывающие> скидываю, скидываю, скидываю, пытаюсь, пытаюсь, питаюсь. Ай, а Ай, едрить, а мне Так, пожел... давай грудь. Мне по жопе дали, я улетел. А? Они а, на середине <связывающие> их много, их очень много. Ну неудивительно, там все сбежались. Толпа. Толпа типа. <связывающие> <связывающие> сбежались <войдут>. стадо баранов. <связывающие> стадо так. баранов бой. Так, получается, нам кирочку, да, еще? Кирочку. А сундучок? Ну ладно, сундучок это. Опа! Красный, здорово. Ч тебе? Нера... Ага. А кто? Ага. Нихрена себе их там нап нап нап напало. Смотри, они сейчас а не реально, реально кровать сломают. Наши бьют! Реально -реально. Наших бьют. Реально -нереально. Реально, -нереально. реально, нереально. У него железный меч, его надо первым и ликвидировать. Все mm -hmm. ликвидирован. Там еще один бегает, дебилушка. На. Ща мы Блин, э, попадай, быстренько... ты попадай уже, на. Бьем нафиг. Э. Да в смысле? Вы чё делаете? Там еще красный... Да сколько их тут вообще? Да не знаю. Никогда. Нам Никогда. разбили кровать, короче. Нам жопали. Неудивительно, блин. Толкеркой в Тут смысле? один Ничего? проход закрыли. Хоба. В смысле Хоба. они киркой бьют? Я тут убил, убил, убил, убил, убил, где? Где, где, где, где, где, где, где, где, Я где, где, где, его бью, где, его, бью, его одно где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, убили где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, а, ранее у не топор в у меня это чего? у меня 8 хп 8 хп 8 жизней топором блин все убьют нахрен. Опа. блин а ну зачем ты мне споткнулся и все хрена Их штаба напал ага. хрена, а да. мы вдвоем играем короче против а так вот и почему мы и по проигрываем кто первый успел добежать молодец если команды по побольше команд было, мы могли бы выжить, в принципе. Тарава, тарава. Блин, ну это сложнее. О, вот это вот хороший, вот это мне нравится режим. Забивайте а, я тиран был просто. Будем тиран, тиран. тиранить просто да. полный а Это тираны. А, совсем. Титаны тираны, понял. офигели совсем, я буду их просто по полной напрягать. Угу, угу, угу, угу. Угу. Так, давай так договоримся, то что не нужно хотя бы так. Сколько там моего лук? лук? Я не стоит. Знаю. Ну, если бы там 14 или 17 самый дешевый, самый. А, самый дешевый. Я не, я не самый дешевый никогда не покупал. Я самый нормальный покупал. А нормальный где-то 14. Стоит? Да. Так, а дорогой там 17, там... изумруды, там еще, по-моему, что-то надо было, сколько-то. 3, там 4. Угу, Он 4, очень 2, дорогой. 2, 1. Короче, мне э, хотя бы. Молодец. А хотя где бы на сюда? первое. Ты? На, я думал. Ты на, на, первый лук хотя бы купить и на 8 стрелы всего. Так. На. 7, а 8. мы набьем, играем, да? Да. А там ага. Один еще играет. О, строится уже, блин, черный. Строится, строится, строится. Нам нужно тоже строиться. Шоколадный строится. Я тоже буду строиться, я, чё, я хочу тоже на центр. Все, пока короче. нам брони куплю. Я строил все, всё, строимся. Нам тоже надо на центр, как всё, купил, можно быстрее. Купил тебе броню. Купил. На, на, а А на, не надо, на. я сейчас буду просто строиться. Могут легко убить меня, вон кто уже упал. Короче, на а, обратном пути возьмёшься вещи свои вещи новые так вроде бы близко уже Но там кто-то уже есть да на центре ага чёрные угу, пришли есть. ну там одна команда одна команда с которой ну, так мы идут ты тоже одна команда в смысле угу. Тут два человека всего это легче работу упрощает не надо никакой табор перебивать такой угу. здоровый табор цыганей а тут нормально в принципе всё. вот так вот. самые дешманские это три золота Самые, ну. Короче, копия хотя бы 8 золота. Если 9, то хорошо будет. Так, я почти достроил Точнее там. Золото. Я почти достроил у тебя блоки, там вот достраивай. У меня просто меча у -у -у. нету, я хочу иметь Так, прикупить. меча нету. Ща. Нету. Ща будет меча. Купила хотя бы за 5. Ну, зо... Ой, не за золото, 6. А железо. За 6 или за сколько там? За 5, да? За 5. Окей. За 8 где-то. Да за 8, 8, там. Сам... Какой за 8, там за 5 максимум? За 8, а э, за 8 самый серьезный. Ну да, у 3. меня и нет золота. Железо, железо. Там не 8. Железко. Там 5, там не 8. Самый хороший 8 стоит. Нет. Самый хороший стоит э, сейчас. А 10 золотых слитков и 5 алмазов. И 5 железных слитков. Нет, а нет, железный? нет, по железному. По железу. Ну тогда 5. За железо. 5 7. максимум. Не 8. 8 это уже а? другое, это перепутали. Меня скинули. Меня скинули. Нет, там кто-то идет, нет? Там а на середине один. 2 желтых. В на середине 2-3. Мне кровать. Потому что. По середине 2 желтых. Да, а? железа, если есть лишние. Резко взяли и достроили. Так, ну 5 есть. Вот. У него. Спасибо. Блин, сломали. Блин, надо тщательно строить. Так. Тщательно. Пока себе хотя бы броньку первую куплю. Вс, я пошел. Табуй путинку какую-то. Стой, без меня не иди. Мы шут все-таки команда. Мне хотя уметь... бы нужно хотя бы 4. Сейчас все пошли, пошли. 4 золота. Ой, блин, на, заряд, середине заряд. Дни, на середине только один чел. Хорошо, все, сейчас мы убьем. Если один. Точнее, реально. я убил. Да, блин, я ты успел еще прийти, уже убил. Так, 22 золота и, два золота и два алмаза. Золо... О, там два идет... 22 еще плюс. Идет дебилушка. 22 золота и э, два, два алмаза вообще наши. Желтый там, бегу, желтый. Я бегу, я бегу, я бегу. Я бегу. Так. Да нафиг, нафига. А стоять? я бегу, бегу. Блин, это там реально а дофига. А я бегу, бегу, бегу. бегу. Я весел, я весел, таракан, я бегу, бегу, бегу. Сейчас будет мертвый таракан если они доберутся. Люк есть, Люк не-не-не есть. А у меня нету, я Оп, не есть. могу ничего. Я хотя бы защиту какую-то строю. Блин, Защита у меня все повисло, Конечно, на... но я попробую. Мне на несколько секунд все повисло. Ничего страшного. А у них, кстати, лук тоже есть походу. Блин, вот это вот бесполезно. Конечно как бесполезно, потому что надо меткость иметь Не, не, не, не. надо как-то, надо как-то. Бала... успевать нет. это нормально. Нет, но я хочу, у хорошо владею. О, но... потому что там, там синий хочет к нам в гости прийти. Там, блин, а нет, нет, не хочу. Я пока просто. Буду оборонять. Он там или нет его там? Хоп! Хоп! Не, он Оп. ушел. Он решил все-таки не идти. Оп. Ну им правильно. Оп. Не фигнуть тут Оп. делать. Оп. Блин! Как я не попал, я же в него попал. Ал ⁇ Как ура! нанес А я тут могу отстреливать, в принципе? Все, заходите. Высоко могу отстреливать. Пусть канал закрыт. Да это -да ты зря, опасный. Есть уязвимость. Есть очень плохая уязвимость. Моя или твоя? Вот через низ, через низ. Вот отсюда. А отсюда можно идти. Так они не выберутся. Ага. Блин, их там много. Так, желтый строится. Или там оранжевый, оранжевый. Надо там... Дай хотя бы несколько блоков Ну, да. Угодно. Блин, они упали, это какого хрена? Да вниз туда. Давай. О, летит, летит. прямое попадание. Меня Точь, убили. Меня, у не Убил Меня туда. одним ударом убили. С, пол, с, с половин умер. Ой, не с половины, а с, с Пошел, нахрен мне полтора середечка. Ч ⁇ вот сердечко у него Приняно. нормально так было, все. не меч был лучше наверное был. Я ещё, ещё всё, убили. Не не убили? Нет, я живой. Не перед тобой Дэу. бегаю. Да да да Какой лук? Если, если ты никого не скинул. Я его не скинул, он там умер и все и ресурсы пропали. Это не та игра, которая там, это не SkyWars, не перепутывай. Блин. Тут нихрена да, подать не вокруг, будет, всё вокруг он... бегу. Меня не скинули. Ага. -а -а. да я бы не рисковал. Помоги, за мной ходят, помоги, помоги. Да помоги. я не хочу, я сейчас убью. За мной, за мной обычный. Блин, говорю, за, мной, за мной обычный деградант. Нет! Вот это ходит. вот зря, он. Вот это мы зря. А хотя он что-то топориком сломает, не что-то. Ломай его, все ломаю, нормально. Убил. сердечко, ты ч? Это.. Жестко. Надо сундук, короче, строить. У тебя есть золото? не не нет нет нет Так как нету? Зачем ты туда бегал? Сейчас жарачки она Че делать-то? На. на мясо. Солк. Сейчас буду копить на мясо. Блин. Ну конечно, говня мясо но, куплю здесь, и можно. себе, да. Ну зачем мне столько э, этого бронзы? На, передержи. Реально, бесполезно. Очень много дофига еды, но она бесполезная. А? Полезно. Не, не, бесполезно. Если ты выжиешь, то ты можешь хотя бы маленько подкрепиться. Ну если я выжил. Ведрить, розовые строится. А? Розовые строится, повторяю. Да, надо, короче, застраивать тут Все застраивать интерняком. Я тут за золотом хожу. И я живой еще, я живой, я живой, я Нет, на базу. Как-то странно что будет. Стоп, а кто где кто мы спавнимся? Мы здесь спавнимся. Так, главное, что это было не можно нормально пообщаться купить что-то себе ты чё сейчас я убил чатную до какого хрена убили убил. ты убил погоди 8 хп у него 8 хп у врага 4 хп да у смысле? Врага. Да в смысле 4 какой Скину. да почему у меня да в смысле он со спины напал и застраивал все хана да нет. Ты, нет нет нет нет нет нет ну все, она, ну все, она просрали просто. Да. А потому что кровать ломал он, дебил. А, а ты сдох. Да почему ты ушел куда-то, я, блин, со спины напал? Ну как так-то, ну нечестно же. Бароны? Не, я бароном не хочу быть. Из квартиры, в короче. Ага. Вот, да. нами какая-то бабочка. Бобочка или бобочка? Да, блин, это железо. Не... Вот, о, вот, вот, вот, это надо. Боронса нам надо. Не понял. Вс ⁇ давай поймемся. Давай скидываемся, чтобы я построился. Погоди. А ч ⁇ Ч ⁇ Так, ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ делаем? А, тут кто-то упал, наверное, нубик. Нубик упал, да? Да. Так, ага, ага. так. ох, то ты еще упал, что короче <S'>... или yeah. не просто забыли короче, я короче сейчас вот этому вот, я вот тебе сейчас скину перст. спасибо. Чем мы первыми будем? Я уверен первыми. Чего? Какой это Я еще не достроился до середины уже разрушенный. Это красные, это у красных. Как так-то? Они сами себя рушат уже что ли? Ну да можно нет там не граждан ты Там нельзя там будет написано ты дебил не надо так делать так я же говорю деградантов ничего не имеется опа это, это опасно деградантов это путь вперед я так, не хочу я так себе тоже куплю, пожалуй блин они сейчас 5... реально пристроиться да. быстрее все я иду я уже воевой боевой воевой. Бой-бой! Зеленые идут к тебе. Я Нет, я не готов. Я готов, давай. Нет. Я готов. Если чёрт готов, тебе иди Я Где нахрен? Пошёл. Оп. Я тебе Он помогаю. Сейчас помру. Я сейчас помру. Нет, они сейчас сломают нас. Блин, вы не поднимали. сломают, не сломают. Вы сдохли, угу. вы все, вы проиграли. Вас зеленый сейчас убьет. Ну так и до должен написать. Убил! Так, быстрее, меч, а, у меня. У меня все лагает, я не знаю почему, но я меч купил, главное. Так, Л это главное меч. Деградант нас защищает, по сути. <связь> ага. Впервые слышу такое, конечно. Деградант защищает кого-то. <связь> Он только <связь> мой наоборот ломает. Сим железо, да? Сим Откуда у меня железо? Я вообще нубик. Мне ничего нету. Нубик. Бомж. Да, На, тебе 40. Да ну, блин, Бронзу. спасибо, конечно. Пользы <coughs> нету. Я, я все приключу, пусть нам надо. Я могу только инверняк да. поставить. Поше у нас защита такая говняцкая, нас просто э, прибежит обычный чел без ничего и сломает ее, нахрен. Ага, ага. Да. Я боюсь представить, Хорошо. что будет, если там и реально. Еще, нормально три, придет. еще три. Еще но три. Еще три железа. За 3 секунду сломаю. Два железа, два железа, два. Два, два, два, два, два. два железа. Для мяча два, надо? Блин. Два, два, два. Два, два железа, два железа, Короче, надо на центре. маркизы. Цель. Наверное. У маркизов. Сломано. Кровать. Все сломано. Кровать. Да. Так, застраиваем. Короче, у меня два стака шерсти. Хотя бессмысленно, наверное, так. застраивать, да? Вот это вот все. О, да, нормально, да, да, да. нормально. Два стака. Нормально. Нормально, нормально. Хватит, не хватит. Чтобы застроить все, в принципе, даже было много. Так, кого там уже разрушают? Офигеть, я тут базу строю, они меня разрушают или что-то. Так, где? А ты где? Это пока ты что на центр пошел. На середине, а на середине никого, никого нету. Ну да, а потом взяли и напали табором, ну, да, круто. Тут вот так один вот строится, работает. Один строится, мне ждать его ли лини... нет. Ой, давай Я, О, я ох, сейчас ох, помогу. Не стреляют, меня Кто? стреляют. Я вижу, там зеленый еще бежит, зеленый бежит к тебе. Не я тебя ну, я вижу. Ой, не попривет. Так, как? Он что за... Фигня. Ой, ну, палочка, это хрена. Хреналочка, какой, блин. Ну, блин. Это за... нечестно. А он бежит к нам, кстати. У нас еще тут эти деграданты черные. Они разрушили. Стоп. Они, она, они нас разрушили? Как? Ага. Я даже не заметил, в смысле, я все застроил. Кто разрушил? все кровати целая, как это? Черные разрушили. Они тут, короче, через вот, верх что ли? Вот отсюда а, а, Ничего, с уходим. сзади Ну конечно. Красавчики, блин. А я даже не подозревал. Я, я, я короче, просто возьму броньку. Броньку. Бро... Э, бронзу а Чего вас так много, пацаны, чего? А где бронза? Нифига бронза. себе, тут бронза. бронза. Нормас, нормас. Сколько у меня уже слак. Вот это я понимаю, нормально поиграли. А? Вот тут мне нравится. Вот этот режим больше нравится. а, а? Что а, давно... ждите, а где они бронзу нашли? Где? Нас фокус слева. Прикинул, да, прикинул, есть бронза. Прикину, так вот. Внезапно появилась. 8, все, я готов к бою. У меня палочка вот. удалочка есть а у меня есть что ж улетишь на 23 километра. А если в ближнем будет, что ты будешь делать с ней? В ближнем так же буду. тебя зажали там негры, что ты будешь делать? Кто? Как так Не зажмут, мы в России, они в Америке или в Африке. Да они тут вообще то международные игра. Тут может кто хочешь, тут китайцы играют, вообще. Ядрит! Срать они хотели я на ваши правила там, в России. Едри, я, я чуть не упал. На, нафиг. Так, я меня 15. Меня, Железа. Меня, меня О! Не золото! Они 43 золото откуда? Красавец, 43! Молодцы. Дай половину! Пожалуйста! Нет, я лук был покупать. не. Дай, пожалуйста, половину! Нет. Он как раз. А где лук, кстати, тут лук? Не понял. Где то где то где-то? А где лук? Золото 12. 12. Ч за, за хрень? 12. Я Ладно, просто я буду здесь стоять. <мамы> <меня> что что я где просто буду золото? здесь Пять. стоять. 5 алмазов занятия. А где лук, кстати, покупать? Ч это не понял? Он есть тут вообще? Че за хрень? Погоди, а. я тут стою, фармы. Я лично сумма. 28, нормас. Я иду домой. Личный сундук вот. 28 восемь Я иду домой, я иду домой. Я еду домой. Синие наши уже разрушили что-то. Как синие тут, разрушили? Тут тупо нет. Нет. Нет. Нет. разрушили что-то. Наши а, разрушили. Он вот, вообще Они... замечательно. Они нам. По а? пора, по пора, по по Так. А я могу сейчас у себя железку прикупить. Не поехали. понял, а где лук? Где луки? А их нету. А? Я не нету. Нету, я сам в шоке. Просто вот так взяли Делюки. и убрали их. Делю кням ням, алло. Нету. Делюк, ням -ням. Я, короче, не. Ошибись. я железник, я молодец. Красава. Я тоже наполовину уже железник так, Кого? Я ее зря выкидываю, может это пригодится. Это я возьму. Я футбол. Сорок это... 45 штук. Я же говорю, там какая-то жила есть хорошая. Ну, я просто у меня на... Четыре. Вот. За четырех. Прикинь, Из -за я даже Даже на центр, я, даже на центр не шел. У меня она просто возле меня появилась. <laughs> заспавнилась у вот Таши. А. Понял. Так, где они? Дебилоиды. Их там два человека осталось. Вы ч ⁇ Давайте умирать Я железник. Вы проиграли. Я полностью железный. Кто-то часы раскидал, не понял. Я полностью железный. Давайте подыхайте уже. Вам, вам хана. Короче. Пошел. У меня 300 кошельств, У меня Полностью ничего. железный. А, по где Лично Пошел. пошел. Лошку, Я плю. улетел. Э, в смысле, ты ч? Я лучше личный сундук. Пошел. Люк себе. Буду здесь хранить. В смысле? Он меня выкинул? Существует, ты ч? Охренеть, ну чертечко там была у него. Иду выкину. тебе. Иду, всё, иду. Иду, иду, заново, иду. Это, иду, иду, иду, так, иду, так иду. Там, иду. Блин. Я уже на середине. Ну, блин, ах, ну я все... Деграданты. Не а. всё, а ну, <звук> да, я спатили золото. Все заново весь покупать, О! Мне бонусное время, блин. Это Надо... бонусное время. Для кровати кликните по ней, что по часам, чтобы задержать. Ох, Чуть-чуть. кидали говна всякого. Сейчас возьмем. Сейчас возьмем... 10. И сейчас на минуту. На минуту. Я смело добавлю время. На минуту. Хорошо. Да Так, это получается защита. Сейчас. Сейчас. А, мы выиграли. Все. Блин, не пару... Пару, два, три борока не хватит. Ура! Че, все? Не все? Победа? Все, победа. Всё. Будем, наверное, серию заканчиваем. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение Бытварца, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока. Пока. -пока. пока.